Шанс, твоя судьба, Твой шанс, и ты а на нашей сцене заслуженная артистка Республик Харачаева, Черкесии, Северной Осетии, Алания Яна Лысенко. Встречаем бурными аплодисментами. Добрый вечер. Ну что ж, можно включать музыку.